Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре новинка от компании Gigabyte, а именно материнская плата Z690 Aorus Master формата Extended TX. Будем смотреть что она из себя представляет, разбираться в деталях и смотреть на ее работу с DDR5 памятью и процессором 12900K. Итак, по традиции, начинаем с системы питания и ее охлаждения. Тут мы видим два больших оребренных радиатора, соединенных между собой тепловой трубкой, но это, друзья, лишь вершина айсберга. Как только избавишься от всех внешних винтифлюшек, то начинаешь понимать, что радиатор тут не просто большой, он, блин, огромный. И сделано это, как вы понимаете, далеко не просто так. Дело в том, что под ним находится H22 MOSFET, и как вы понимаете, все это дело нужно как-то охлаждать. Управляет нашей системой питания контроллер RA229131, точных даташитов по нему пока что нету, но предполагается, что он имеет порядка 20 каналов. Соответственно, 19 фаз питания идет на ядро процессора и одна на встроенное видеоядро. Для питания ядер используются мосфеты RAA220-10540 в количестве 19 штук и каждый на 105 ампер. А для встроенного видеоядра применяется один с ASL99-390. И да, кстати, забавно, но в промоматериалах у Гигабайт явно опечатка. Все-таки он на 90 ампер, а не на 60 Итого имеем 20 прямых фаз без каких-либо уловок типа распараллеливания и даблеров и также 20 линий питания, ну или цепей питания, называйте как хотите. Ну и плюсом 2 мосфета mps 2112 управляемых контроллером MPS 2940 приходится на питание контроллера памяти. По ним также точных даташитов еще нету, но предполагается, что каждый рассчитан где-то на 70 ампер. Так что система питания у мастера, если сказать вкратце, просто монструозная и по этому параметру он входит в десятку лучших плат на Z690. Ну и также, друзья, помимо огромного основного радиатора, есть уплаты и задний алюминиевый бэкплейт, который тут не только ради жесткости. Он также отводит тепло от зоны питания сзади через термопрокладки. В результате даже при полной загруженности процессора, температура зоны питания не превышает 70 градусов, что очень даже хорошо. И да, очень интересный шаг от Gigabyte, ибо теперь вся эта система охлаждения накрывает не только зоны VRM, то есть зону питания, но и некоторые отдельные контроллеры, видимо с большим нагревом, а именно контроллер 10 гигабитной сетевой карты от Marvel AQC113CC и контроллер ATS5411, отвечающий за USB 3.0 колодки. Ну и также помимо массивного охлаждения VRM, Gigabyte применила не менее монструозный радиатор и на первом M2 разъеме. Тут стоит их фирменная система Thermal Guard 3 и он высотой аж в 3,5 сантиметра и имеет оребрение для лучшего отвода тепла. Сюда можно засунуть в принципе любой горячий M2 SSD из ныне существующих и вовсе не бояться за его нагрев даже в самых сложных задачах. А вот остальные 4. Дай Карл 4 м 2 разъема поместились под одним радиатором. И хотя все М2 имеют двухстороннее охлаждение, но лично я против таких решений. Хотелось бы видеть раздельные радиаторы, это как по мне лучше как с точки зрения отвода тепла, так и с точки зрения удобства эксплуатации. Ну и также хочется видеть быстрозажимные крепежи, по примеру тех, что ставят свои платы Asus, это тоже было бы плюсом для гигабайта. Кстати, на мастере с 5 М2 разъемов, 4 работают в режиме PCIe 4.0 и 1 в режиме 3.0, так что на плате без проблем можно собрать какой-нибудь RAID 10 массив из высокоскоростных М2 накопителей, что также является плюсом для определенных рабочих задач. Просто нужно сказать, что один PCI-Express 4.0 M.2 разъем делит линии с двумя разъемами SATA, так что работать будет либо одно, либо другое. Всего же на плате 6 штук SATA, также есть две колодки USB 2.0, 2 USB 3.0 и одна колодка для подключения USB Type-C. В добавок 10 разъемов под вентиляторы и 4 разъема под подсветку, 2 адресных и 2 обычных. Ну а для вашего удобства есть индикаторы для дебаггинга, экран посткодов, кнопка включения на телеплаты и также многофункциональная кнопка, функционал которой вы можете определить самостоятельно. Ну а что касается задней панели, то тут есть кнопка для обновления биоса без процессора Q-Flash и кнопка для сброса биоса ClearArtsmos, также Wi-Fi антенны, целых девять разъемов USB разных версий, DisplayPort и сразу два разъема USB Type-C. Гигабитная сетевая, ну и конечно же звуковые разъемы, куда же без них. Звуковая стоит не самая новая, но топовая из предыдущего поколения, LC1220 с качественными конденсаторами что должно способствовать, в принципе, хорошему звуку. И на этом, друзья, наверное, рассказ о внешнем устройстве платы можно подвести к концу. И теперь мы переходим к самой трагической части, а именно изучению памяти и процессора. В качестве памяти мне достались модули DDR5 памяти от компании Kingston. Это Fury Beast с базовой частотой в 4800 МГц и XMP профилем на 5200 МГц с таймингами 40-40-40-80, то в целом, очень даже неплохо. Однако внутри моих конкретных модулей оказались чипы от Микрона. И это на самом деле было фиаско, братан. Для тех, кто не знает, чипы микрона, которые ставились в DDR4 память, обладали очень неплохими характеристиками и отличным разгонным потенциалом. Особенно это касается и H микрона, которые были, наверное, лучшим решением за свои деньги. А вот то, что они разработали пока что для DDR5 памяти, это просто кошмар. Хотя, возможно, они показали худшие модели чипов, а лучшие мы увидим чуточку позже. Да тут сразу нужно сказать, что компании Kingston у меня претензий нету. Память легко запустилась и работала на заявленном XMP. Собственно, то, что нам обещали, то мы и получили. Да и никто в здравом уме, при иных обстоятельствах, не стал бы убрать линейку Fury именно для разгона. Ибо это хорошая рабочая лошадка, которая протестирована на совместимость с большинством моделей материнок. И есть в большинстве даже самых затрапезных магазинов. И ее друзья любят именно за это. За то, что ее можно найти везде и использовать по принципу «воткнул и забыл». Но в случае, когда памяти на рынке нету слова совсем, приходится разгонять то, что имеем. И имеющиеся чипы микрона были в плане разгона просто дубовыми Во-первых, в пределах разгона 5600 МГц, но это если вам повезет Если не повезет, то как и у меня, будет максимум 5400 Хотя сразу скажу, что на этой частоте память была не очень-то стабильной И шаг влево, шаг вправо по таймингам, вел к синим экранам и каким-то рандомным ошибкам и да, друзья, памяти плюсам нужен был обдув, ибо без него температуры быстро шагали за 50 градусов, что опять-таки вело к перегреву и ошибкам. В итоге, после полутора дней страданий, я все-таки решил поработать с частотой 5200, и как оказалось, на ней все было более-менее стабильно, и тайминги удалось довольно существенно понизить, увеличив тем самым пропускную способность и, собственно, снизив задержки. Правда, надо сказать, что хоть биос платы и обладает большим набором настроек для памяти, есть даже полноценное управление напряжением, и помимо XMP профилей, есть даже готовые пресеты от создателей платы, как на 5200, 200, так и на 5400 и да они работают но при разгоне часть таймингов плата не дает выставлять и оставляет свои значения но часть таймингов жестко ограничена по выбираемым значениям и не совсем понятно является ли это действительно необходимостью или же какой-то сыростью биоса ну и что было смешнее всего нам не дают руками выставить режим работы памяти один к одному выставлять его или нет плата видимо решает самостоятельно и так же как и на 11 поколении процессоров нигде не помечено, какая частота поддерживается в режиме 1 к 1, а какая только в 1 к 2, Догадывайтесь, собственно, сами. В общем, позитивных эмоций от первого знакомства с DDR5 памятью у меня как-то не сложилось. Единственное, что понравилось, так это то, что помимо трех существующих XMP профилей, можно у DDR5 памяти два профиля заполнить самостоятельно, то есть сделать, так скажем, самодельные XMP, что, в принципе, не может не радовать. Ну ладно, друзья, вдоволь навозившись с памятью, я уж было думал, что оторвусь на процессоре, но не тут-то было 12900К под трехсекционной водянкой, даже со включенным EVX512, буквально за секунды перешагнула отметку 220 Вт И соответственно его температура также уперлась в отметку 100 градусов Температура комнате при этом была плюс 27, ибо у нас зима и без батареи в принципе никуда да можно конечно было поставить кастом и тогда температуры были бы более приемлемыми, но у моего кастома не было крепежа по 1700 сокет, что нынче также является проблемой. И как показали расспросы и чтение интернета, не я на самом деле один оказался таким счастливчиком в плане температур. Когда уплаты снят лимит по потреблению процессора, а на Z690 он обычно снят у всех, то проц жжёт энергию как не в себя. Если ограничить его потребление до 200, а лучше 175 ватт, то температура становится куда лучше, но ну а производительность хоть и снижается, но незначительно. Умельцы даже делали вот такие вот таблички, чтобы вы могли сделать определенные выводы. Однако, друзья, как вы понимаете, говорить о каком-то разгоне тут явно не приходится, хотя по сути у материнки есть все для этого необходимое, и мощность системы питания, и биос, в котором есть все нужные настройки, кстати, даже допилили уровни и теперь они все есть на графике, чего не было уже давно. Про регулировку работы количества фаз и частоты контроллера у нас опять почему-то забрали. Но это как вы понимаете не шибко-то важно, ибо все упирается опять-таки в температуры. Вот как-то так. Каковы же выводы, друзья? Ну, что касается мастера, то это типичный мастер. Лучшая система питания на рынке, огромные радиаторы, все нужные разъемы в огромном количестве. Правда, не самая низкая цена, ну, еще немножко сыроватый биос. Однако спустя две недели после релиза на это жаловаться на самом деле грешно. Ну, а что же касается 12-го поколения DDR5 памяти, то к ним пока больше вопросов, чем ответов. Да и цены, и отсутствие DDR5 памяти в большинстве магазинов и явно не радует. Так что покупать их я пока что вам не советовал бы. Обождите хотя бы несколько месяцев. Если же вы все-таки подыскиваете себе процессор и материнку именно здесь и сейчас То ссылки на лучшие на мой взгляд варианты как на Intel так и на AMD будут конечно же в описании Все ссылки я даю на CityLink ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины Там есть доставка товаров и порой проходят разные интересные скидки и акции Сейчас как вы понимаете черная пятница так что скидок стало еще больше Но и CityLink это не только магазин компьютерной комплектующей там продаются почти любая бытовая техника, так что каждый сможет найти там что-то на свой вкус, цвет и кошелек. Вот как-то так. Ну а если видео было для вас интересным, друзья, если вы считаете данный обзор объективным, то пожалуйста не забудьте нажать на лайк, подписаться и также жмите колокол, чтобы не пропустить все самое новое и интересное. Всем еще раз удачи и до новых встреч!